Tack till elever я несколько раз упоминала о том, что делала стикеры для телеграма. Несмотря на то, что в гугле есть полная инфа о том, как делать эти стикеры. Подписчики мне писали с вопросами, как, собственно, делать эти стикеры. Так что в этом видео я расскажу о двух способах, как создать свой стикер пак в Телеграме. Объясню все нюансы и фичи. Да, таких роликов много, но мои подписчики мне просили, так что почему бы и нет? Возможно, и я внесу свою лепту и скажу что-то новое. Спонсора сегодня у меня нет. Так что переходите в мой телеграм и инстаграм, если хотите получить больше контента для ютуба. Ссылочка в описании. Для видео я специально сделала пак со стикерами. Да, всего 6 штук, а зачем больше? Первый способ создания своего стикер пака Через бота. Абсолютно любого бота по стикерам. В Телеграме есть стикер с бот. Нажимаете старт и вам сразу же кидают список того, что вы можете сделать. Да, инфы много, но разобраться не составит труда. Дядя Гугл нам гласит о том, что размер одного такого статичного стикера должен быть 512 на 512 пикселей. Я по очереди вырезаю каждый стикер и вставляю на отдельные холсты с прозрачным фоном. Вы можете изначально рисовать стикеры в нужном формате, но лично так не проще. Я раскидала все стикеры. Сохраняю все в PNG и захожу обратно в Telegram. Открываю менюшку, листаю-листаю и выбираю создать новый пак. Называю пак Шныгой, потому что у моего маскота есть локальное прозвище под названием Шныга. И нас просят прислать файлы, то есть сами стикеры, через файлообменник. Теперь мы присылаем сам смайлик, который соответствует нашему стикеру. Ну а далее мы проделываем то же самое со всеми стикерами. Далее, после того, как вы закончили, нажимайте кнопку Опубликовать. Вам сразу предложат взять иконку к стикер паку, которая высвечивается, когда вы ищете стикеры. Вот здесь. Формат 100 на 100 пикселей с прозрачным фоном. Я решила просто скипнуть этот шаг, потому что меня вполне устраивает иконка, виде у первого стикера. Выбираю название для ссылки. Шныга не подошла, потому что уже занята, поэтому пусть будет Свит Aurora Fox 1. Все. Сохраняю и тестирую стикерпак у себя в избранном. Все вполне работает. Можете также проверять всякие фичи, ну мол какой стикер самый популярный в паке, сколько раз именно этот стикер использовали и так далее. Второй способ это создание стикерпака через отдельное приложение. В App Store есть дофига и больше непонятных приложений по стикерам, я решила выбрать именно этот. Зайдя в приложение, нам предлагают сфоткаться? Серьезно? Ну ладно. Вставляю любой стикер, в приложении присутствует редактор, который мы благополучно игнорируем. Ищу нужный эмоджи и Уаля. пак из одного стикера готов. Проделываем то же самое с несколькими стикерами. Специальный пак готов. Закидываем его в Телеграм через левого бота и видим, что есть небольшая разница в качестве. Если изначально делать через бот, то явно лучше выйдет. Все-таки это приложение коребит качество. В целом, по своему опыту рекомендую делать паки через Телеграм боты, а не через непонятные приложения, что могут улучшить качество. Хотя на телефоне все равно разницы особо не заметила. Тут я должна была рассказать о том, как делать анимированные стикеры. Но у меня ничего не вышло. Как бы я ни пыталась, Телеграм бот просто мне тыкал в лицо сообщением о том, что формат не подходит, пришлите PNG либо Web. Хотя я вроде выбирала правильный формат. Очень странно. При попытке создать в том левом приложении видео видеостикер происходит вот это. А, собственно, где сам стикер? Мистика? Поэтому не будет гайда о том, как делать именно анимированные стикеры. Расходимся. Нас просят PNG-видео, а почему-то Procreate не поддержит PNG-видео, что странно, ведь есть такая функция. Ну да ладно. Видеогайд под стикером вышел недолгим, а значит я расскажу о том, как набрать аудиторию в Телеграме. Телеграм это не соцсеть, это мессенджер, который частично обрел признаки соцсети. Телеги есть возможность создавать каналы, на которые подписываются люди, а автор или же авторы публикуют там контент. В общем, это что-то типа Инстаграма, но без рекомендаций. И в этом заключается главная особенность Телеграма. Здесь просто нет рекомендаций. Никто вас по поиску, скорее всего, не найдет. Все заточено на то, чтобы люди находили вас и ваш канал по ссылке. Так что я расскажу вам два действенных способа, как пропиарить свой канал. Первый – это пиариться в других каналах с большей аудиторией, дая людям ссылку. Ну, а второй способ — это перетягивать аудитории из других соцсетей сюда. Да, в Телеграме нельзя стать популярным, если ты никто и тебя никто до этого не знал. В этом случае Инстаграм получше будет. Но вот в чем Телеграм выигрывает у Инсты? Здесь нет дурацких алгоритмов. То есть уведомления о твоих постах в самом Телеграме приходят вовремя, соответственно, о тебе не забудут, если ты будешь часто постить. Собственно, в Телеграме у тебя всегда будет хороший актив. В Инстаграме есть дурацкая функция. Мол, чем больше лайков ты собираешь, тем твой пост находится выше в ленте, а соответственно, больше людей его видит. Потому что не все долистывают конца. Ну а еще в Телеграме нет таковой модерации по соответственно туда можно публиковать любую шнягу, не боясь, что модерация лично тебя наругает. Но с другой стороны, там есть кнопка пожаловаться. В общем, у меня не было опыта в подобном, люди разбирающиеся могут мне поведать все азы модерации в Телеграме в комментариях. В Телеграме есть специальный бот, что помогает создавать твои личные стикеры, которыми могут пользоваться все. А вот в Инстаграме как-то через одно место можно создать свою маску. Итоги телеграм плюсы и минусы плюсы хороший актив нет алгоритмов публиковать можно все что угодно можно постить также текст голосовые кружочки с видео картинки не обязательно минусы без рекламы в телеграме либо вне этого приложения тебя попросту не найдут нужно брать пиар либо перегонять аудиторию из других соцсетей можете меня поправить в комментариях если я что-то забыла какой вердикт Телеграм, как мини соцсеть, подходит, если у вас уже есть где-то аудитория, и вы просто хотите не только пустить картинки, а и кидать кучу текста, либо же голосовые. Да, в инстаграме тоже это все есть, но это сделано более коряло. Все-таки инстаграм это соцсети, а телеграм смесь мессенджера и соцсети. Ну, а насчет советов, как стать популярным в телеграме, то берите рекламу в других каналах, либо же ведите дополнительные соцсети и перегоняйте туда активных людей. Контент можете постить абсолютно любой, но все же по теме, иначе будут отписки. Устраивайте конкурсы, где участники должны репостить само ваше сообщение о конкурсе, таким образом продвигая свой канал. Ну, а на этом все. Благодарю вас за просмотр. Пишите, понравился вам ролик или же нет. Помогли ли вам мои советы? Ну, и до новых встреч на этом канале. Пока!